Ой, что сейчас будет? Ой, что сейчас будет? А что сейчас будет? Итак, гараж подготовил, облил пол водичкой, Поздувал пыльку, чтобы она прилипла у нас к полу и не поднималась. Капот подготовлен. Здесь у нас тоже все подготовлено. Вот, красить будем где-то вот посуда переход у нас будет здесь по лаку а сначала здесь такое мятненько было но потом когда посмотрел здесь сильно обшалушивался лак вот поэтому будем красить по ту сторону барок тоже полностью готов нашел серый антигравий Места протиров будем обрабатывать грунтом с баллончика. Грунт с баллончика будем использовать эпоксидный грунт. Вот. Места протиров. Остальное мы им припыляем. Потом припыльно мы будем наносить базу. Именно припыльно. И припыльно будет сделано у нас несколько слоев. Почему? Потому что то, что здесь а Расшкурено у нас. Если мы сразу нанесем, ну это как э, не то, чтобы я предполагаю по своему небо, по своему по своему небольшому опыту, вот так вот. Да. Если есть вот такие вот протеры, то есть или перетиры, либо там вот такие вот выходы получаются, то я сначала все это прохожу припылом. Причем припыл я подсушиваю где-то минут по 15, по 20. Все это проходим припылом. Потом наносим полный слой. Два. Получается, да, мы припыляем. Два-три раза. Все места места, где у нас была шпакля и все остальное. За два-три прохода это все мы припыляем. Ну а потом уже начинаем красить. Здесь граничка сделана вот так. Со старым базовым покрытием потом скотч отлеплю. Воспользуемся переходным растворителем. Растворителем для переходов. Такой он взял растворитель для переходов. Попробуем сделать с ним. Не знаю, как получится, посмотрим. Потому что тоже делаю это первый раз. Ну что, начнем. У нас получилось после первого пыльного слоя. В принципе, никаких ореольчиков ничего не видно. Вот. Сейчас я установлю камеру. Вот мы наблюдаем. У нас прошло уже минус 20, берем липкую салфетку и аккуратненько, не дай просто проходим и протираем, снимаем весь опыл с детали Вот так вот у нас снимается опыл Операторы, я тоже тот еще. Не знаю, на чем мы сделаем эту потому Может она как типа восковая какая-то, либо что-то такое. Но вот она нужна именно для того, чтобы снимать весь опыл. Сейчас мы припыляли не сильно. Как вы видите, опыла... Особо сильно много нету. Вот. Сразу убираем салфетку. И начинаем наносить второй пыльный слой. пойдемте Чтобы было видно. Снимаю я на телефон. Поэтому за качество извиняюсь. На камеру пока еще не накопил. Распылили. Капот мы покрываем также. не в глянец. В глянец мы пока ничего не покрываем. Нам нужно выдержать момент, тот момент, чтобы у нас схватилась припыльная база, чтобы не появились у нас ореолы и всякая прочая вот эта вот нечисть. Я ее так называю. Да раз маленький. Я оставлю там уже начинает приобретать свой цвет. Итак, вот вышли из гаража, сейчас немного проветрится. Ждем минут 15-20. Сейчас у нас это все просыхает. И наносим уже мокрый полноценный слой базы. Капот у нас покрыт базой. Вроде не ореолечка, ничего не полазило. Вот у нас заднее крыло. Вот здесь у нас был налеплен валик для перехода. Этот валик у нас будет для лака здесь мы сейчас немного просто распыляем чтобы он у нас был более плавный по цвету в принципе цвет у нас совпадает я думаю даже более чем хорошо так вот, у нас получилось крылышко вот здесь вот проступает ореольчик не знаю видно его или нет Ну, вообще проступает вот, ловить. попробуем его просто припылить красочкой так, здесь у нас в принципе все тоже готово уже Порог под антигравием переход на пороге с антигравием с антигравием на крыло тоже делал через поролоновый валик чтобы он был более как это правильно сказать мягкий Сейчас у нас все уже более просохло. Здесь ни ореоличках ничего вроде бы не видно. Ничего не просвечивает. Сейчас здесь прибылим. Немного, чтобы зерно у нас развернулось. Так как это у нас металлик. Ждем с минус 20. Ждем минут 20. И покрываем лаком. Так, мы будем сейчас делать мягче Переход. Let's go. обидно. это как бы припыльный слой. Сейчас уберу прескопольт и покажу. Итак, то есть помните, у нас была четкая граничка. Сейчас мы ее подпилили. То есть переходов у нас нету. Сейчас мы будем наносить лак. Лак мы наносим до валика. Подходя к нему, но не вплотную. Потом будем пробовать пользоваться растворителем для переходов. Я этим тоже буду пользоваться первый раз в своей жизни. Но думаю все у нас получится. У ничего вроде нету. рожек тоже вроде прокрашен нормально. гараж не особо удобно, но это не помеха. Здесь еще подсыхает. Как подсохнет, видео, покажу. Ну что, пистолет мы помыли, база у нас подсохла, гараж, гараж уже довольно-таки хорошо проветрился. Хорошенечко прогираем нашу вмешательную отверточку обезжиривателем. И подготавливаем лак Лак я подготавливаю в обычных пластиковых стаканчиках Это получается Намного дешевле Чем покупать мерные стаканчики Мерные стаканчики я сейчас не помню По-моему у нас Стоят по 50 вроде рублей что ли, Не помню Да, вроде 50 рублей большой мерный стаканчик Ну вот и считайте Большой мерный стаканчик на один раз 10 пластиковых стаканчиков 10 пластиковых стаканчиков стоит, там по-моему, в фикс прайсе 30 рублей, что ли, если не дешевле. Так, вот у нас 250 грамм лака. 250 на 2, это что у нас? 125 грамм. 125 грамм отвердителя. Вот это поворот. Корпорация монстров. Мультик называется Корпорация монстров. Голанд показал монстра и спрашивает пап, а как, говорит, этот мультик называется? Хорошенечко пере... перемешиваем лак Тряпочку с растворителем сразу вытираем нашу отверточку. Тряпочку с растворителем я держу в другом месте отсюда. Почему? Потому что бывает такое, что она попадает в руки. А как обычно она у нас попадает в руки не в тот момент, не в то время. И Где-то 40 грамм разбавителя. Даже можно чуть-чуть побольше. Мешаем наше чудо-зелье. Самое главное не торопиться. Лучше все хорошо 10 раз перемешать. с растворителем за кадром капуль чистенький я его помыл уже заправляем по вязкости чтобы было проще я делаю так чтобы он меня бежал как обычно растворитель лак все вот вот это вот рабочая вязкость которую я крашу Сейчас пока не начал лакировать лакируем с капота потом первый слой лака я буду ложить где-то вот до суда второй слой лака я буду ложить уже непосредственно до валика почему чтобы у нас не было большой ступеньки по лаку чтобы мы не заканчивали на одном месте я сейчас просто это все говорю так как потом распиратор я уже снимать не буду потому что от лака будет очень сильный опыл не знаю получится у меня все снять или нет на видео, так, локирую, но посмотрим. Приступаем. камеру мы вот так вот подождем, чтобы компрессор у нас накачал воздух, потому что компрессор у меня маленький, потом я вам его покажу. Приходится ждать. A few moments later. Ну вот, покрыл я на второй слой лака. Сейчас будем пробовать пользоваться растворителем для переходов. попробуем ее убрать. Прям жиденький. Вот. Воняет он, конечно, ужасно. Ну, в принципе... Получается снизу еще. Но я что-то уже боюсь добавлять, потому что он настолько жидкий, блин. Ну, посмотрим потом, что у нас с вами получилось. Не знаю, лучше бы, конечно, на мой взгляд я бы лучше оставил и заполировал. Вот, ну посмотрим, что получится. Лак уже подрастянулся. Здесь у нас сыриночка упала. Вот она, видимо откуда-то с пленки. Из-за нее вниз образовался небольшой подтек. Но это мы сполируем, ничего страшного. Так, в принципе, очень даже неплохо. Вот единственное, с этим растворителем для переходов. Я у нас не знаю, что получилось. Но если что, этот маленький кусочек, думаю, не проблема, мы переделаем. Но пробовать надо. Сейчас доберемся к капуту. Ринка. Мушка села. Ну тоже соринка какая-то. Не, не видно. Так, в принципе, неплохо. Так, расклеил автомобиль, вот что у нас получилось. Шадринька большевато, надо будет подпилить немного. больше здесь не видно нет но большевато надо будет немножко пиленуть то, что были, то, что попадали. Полирну вот эту вот дверь, что переход сильно не было заметно. Сверху переход вообще, в принципе, не видно. По цвету. В принципе, все хорошо совпало. Сточки полировали. Вроде все Протер осталось полировать капот у нас тоже готов под с фары Странно не трогалась по цвету в принципе капот со совпало тоже полированный скрылью еще полирнул где-то вот так вот хотя бы Чтобы тоже Блестели Чтобы в глаза не бросалось Чтобы капот сильно чистый